С вами я, Алексей Петров. Здравствуйте. Сегодня расскажу о нем. Мой новый караоке микрофон Tosing 04. Комбик, провода, аккумулятор. Это все в прошлом. Мои друзья из компании караоке центр предоставили нам такую возможность. Уникальный музыкальный прибор находится здесь. Надежный пластиковый чехол с красной молнией и карабином защитит ваш инструмент от воздействия влаги и падений при перевозке. Да, он прекрасен. Мне не понадобилась инструкция, которая идет в комплекте. И так все понятно. Наверху... Регулировка тембра звучания, низкие, высокие, громкость музыки, громкость микрофона, эхо, пауза и выбор песни, переключение Android и iOS. А посередине кнопка включения. Hello, to sing. Телефон и микрофон – это все, что нужно для твоих ярких выступлений. Ничего на нету. Качественный, громкий звук. Необыкновенный дизайн. Возможность петь там, где тебе хочется. Теперь они тебя точно заметят. Это лучший подарок для музыкальных и творческих людей. Раскрой свой талант. Bluetooth микрофон с караоке. Новинка 2018 года. TOSYNC 04.